На часах по 8 вечера иду за морожкой. Пособираю, посплю. Еще пособираю и пойду домой. Не знаю, сколько наберу. Морожки сейчас моих висок не очень много. Но надо собрать. Хотя бы литров пять. Это у меня сейчас. Планах пять литров собрать. Не знаю, соберу или нет. Но надо. Пошел я. В лес, Как всегда один. Первый гриб встречен мною. Сыроешка. Надо же. Так, посмотрим. Ай, червивка. Это черника уже спелая, в принципе. Тоже совсем, но просто удобная. Надо же. Чего август не начался, уже чернику уже есть. Много набрал уже 7 литров. Буду еще собирать. Она уже спелая совсем. Смотрите, какая красота кругом. Какой-то поселок Мишуково, кажется. Так, конечно нет, не знаю. Постелок. Надо ну, Мишуково или Вот. Здесь буду еще собирать морожку. Здесь на пригорках более спелые. Отсюда не видно, вот там я собирал, там поднимается огромная луна. Чалд был солнце, ну с востока. Сейчас где-то час ночи. Востока солнца обычно, В то им не бывает. Потом поднялась, оказалась луна. Красивая, огромная. Здесь я вниз немножко ушел. Жалко я этого не снял. Ладно, потому что вижу еще. Полнолуние. Три часа утра зашло солнце. Вот оно какое. Не совсем состока зашло, но зашло. Наконец-то я пошел на порядку, который ушел где отметил место со спелой морожкой ну, уже набрал 13 литров но здесь еще ее не знаю литров 5 наверное соберу надеюсь вот такая спелая тут красивая стоит вся такая наверху сопки уже очень поспела сейчас я буду собирать